Всем привет! Сегодня тема ⁇ Что происходит у человека? Так, давайте посмотрим. Что происходит у человека? Человек решил отстраняться от проблем, от моментов каких-либо неприятных или вообще не хочет участвовать в каких-то вопросах в телах. Всем пока!